Ребята, всем привет! После двухнедельного дождевого периода Которым нас заливало Целых две недели Холодище было на улице От 8 до 11 градусов Представляете, какой дубак был И сегодня выдался хороший теплый день Мы поехали просто отогреться на речке Но не у нас на Новокузнецке А поехали в город Междуреченск От нас это 60 километров Посмотрите, ребята, какая чистая речка здесь Это просто обалденно Вот а. Вообще класс! Просто супер! Здесь такая красота! Такой воздух, а! Прям тайга! Сегодня будем варить суп охотничий вот на такой финской свече. Слышите, как звенит? Так что супец у нас будет с дымком! Разжигаем чурку просто горелкой. Вот и все. Буквально времени, наверное, 3-4 минуты ушло. И чурка разгорелась. Все, сейчас ставим на нее кастрюлю и будем варить супец. Так, масло зашипело. О, Все. Поперла наша поджарочка. Пока поджарка жарится, покажу я вам, что я сделал в течение этих двух недель Когда заливала Дождем нас и холодило Вот такой мини холодильник Смотрите Сюда можно поместить бутылочку с водой Для ребенка Бутылочку Коробку сока И еще одну коробочку сока Во. Внутри у меня Охладительные элементы лежат Которые я заранее заморозил в морозилке Так что все это Холодная. Вот таким образом ставишь. Одну сюда, одну сюда. И все. Внутри, он, если видите, конденсат немножко натекло. Ну Это вот от этих элементов. А так получилась классная штука. И этого ящика хватает приблизительно часов на 6. Я дома проверял предварительно. Что думаете про этот холодильник? Пишите в комментариях. Может быть я кого-то вдохновил, может кто-то себе такой же сделает. Ребята, вообще офигенная штука получилась. Так, все, залил водой. Бросил туда курицу вариться. Фу. Ой. Ребята, реально, прям с таким дымком будет супец. И такой он будет вкусный, вы просто не поверите. Суп закипел, минут 10 поварится, затем добавим картошку и ребрышки копченые свиные. Обалденная штука, я уже не первый раз такой свечой пользуюсь, прям не нарадуюсь. Во. Забрасываем картошку. Как картошка сварится, забросим ребрышки, потому что они уже готовы, они идут только для аромата. Божественный момент, сейчас мы будем пробовать А я себе добавлю Немножко красного молотого перца Люблю со стринкой супец Попробуем Что-то нам наварил О да Вкус этих ребрышек Однозначно дал супу Какую-то неповторимую Пикантность что ли Аромат М -м, Пальчики оближешь Друзья, на свежем воздухе Это просто непередаваемо Вкус и аромат вот этого супа с дымом. Вкуснятина. А еще, Вкусно. на фоне этой речки, оно вдвойне вкуснее. Ребята, во! А Буська тоже косточку ждет свою, да? пусть иди. Иди на, на косточку. Осторожно берет. Да В общем, друзья, заходите на наш канал. Подписывайтесь, кто еще не подписан, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное и вкусное видео. Всем пока!